Друзья, извиняюсь, в прошлом ролике не до конца свою мысль закончил И сейчас мне адепты Рой Клуба пишут Да вот, ты ничего не знаешь, идеологию Роя почитай У нас все всем платится И все зашибенно Давайте еще раз расскажу теперь Как работает, например, Рой Клуб Биржа BTC Alpha Как они бреют всех призмачей Может некоторые адепты Роя Вот я им буду прямо этот ролик скидывать Они поймут, где они участвуют И каким путем а им достается их парамайнинг и зарабатывают ли они на этом Возьмем, например, площадку Рой Клуб или биржу BTC Alpha Которая дает, кстати, парамайнинг, которого в принципе не может иметь 10% они там давали, да? Где они сейчас на кошельках, в призм столько могут получить Да нигде, а как это делается? Рой Клуб, биржа BTC Alpha, например, создают доверительное управление Ну, как у них в принципе и имеется все это на сайтах Они берут у участников, ну, условный миллион монет призм Заводят их на биржу И, например, цена монеты призм а, Давайте один доллар даже возьмем, чтобы удобнее считать было Они берут этот лям и сливают на бирже сразу весь миллион а, Тем самым опуская цену до 50 центов То есть в два раза Поставили стеночки, там по доллару кому-нибудь продали, по 90 центов 80 70 так опустили цену до 50 центов в среднем получается свои монеты они продали по 75 центов а после получив фиат ну допустим они в паре к доллару торговали поставили стенки на покупку по 50 центов уже по низкому курсу, или еще даже ниже, в зависимости от того, как себя повел рынок. Итого складывается такая картина. Если мы считаем средний курс 75 центов, то за миллион монет призм, допустим, тот самый условный Рой Клуб получил 750 тысяч долларов, а на покупку этого же самого миллиона призм им понадобится всего лишь 500 тысяч долларов. 250 тысяч долларов у них осталось. Условных 100 тысяч долларов они тратят еще на монеты призм по 50 центов, чтобы выплатить вам ваши проценты Да, они вас не кидают по сути, Ну, монеты они вам ваши отдают Но каким образом они их вам отдают? Они искусственно обваливают курс вниз, тем самым цена монет, которые вы им отдали, становится намного ниже То есть вы сами понимаете, что делаете за ваш счет вы понижаете свой актив И да, монет становится у вас больше Только стоимость их становится намного ниже Это все работает и на бирже BDC Alpha, и в Ройклубе и в других пулах, и доверительных управлениях. И вот такая веселая картина получается. Так что, когда мне кто-то из рой клуба или тот, кто держит монеты в пуле биржи БТС Альфа, говорит, что он радеет за сообщество, то, что он его как-то продвигает. Да, если вы так продвигаете и рекламируете пул, и еще людей туда заманиваете, то вы не продвигаете сообщество. Вы, может быть, даже неосознанно, но вы сами себя закапываете в яму. Поэтому задумайтесь, Каждый, может быть, ума у кого-то не хватало, чтобы всю эту схему, систему осознать Но на самом деле все так и происходит Вы отдаете свои активы в руки человеку, который уменьшает их в стоимости За счет этого он на понижении зарабатывает Ну и вам, конечно же, отдает обратно ваши уже обесценившиеся активы Так что забирайте все монеты если вы их еще держите в каких-то рой-клубах, на бирже BTC Alpha, не знаю, какие там еще пулы есть, которые еще не соскамились. Да, а все может соскамиться. И рой-клуб, как это было с Prism Pay, да? И BTC Alpha даже может соскамиться, как это было с биржей LifeCoin. То есть вы даже не то, что можете получить свои активы, которые уже уменьшились в стоимости, так вы их можете вообще не получить. Так зачем эти риски? Давайте становиться сообществом, давайте работать слаженно, а это можно делать, на мой взгляд, только на личных кошельках. Думаю, что в этом ролике уже всем все досконально разжевал. Спасибо за просмотр, до скорых встреч!